Добрый день! Сегодня я хочу рассказать об удивительной лиане. Актинидии. Из 30 видов нас интересуют только два. Актинидия Аргута и актинидия Коламикта. Обе они родом с Дальнего Востока. Также ареал простирается на японские острова. И коломикта и аргута зимостойкие виды. Выдерживают морозы до минус 32 градусов. Может пережить и более низкие температуры, но период вегетации должен быть не менее 150 дней. При выращивании этой культуры у нас не возникает никаких проблем. Это многолетняя лиана, ее не надо снимать и укладывать на зиму. Особых навыков при обрезке она не требует. Хотя, нет, один нюанс все-таки есть, но об этом в конце видео. Если вам надо задекорировать беседку, страшный забор или баню, то тиниди великолепно справится с этой задачей. Кроме то более декоративно и изящно. Ее интересной особенностью являются листья с изменяющейся окраской. В начале роста весь лист слегка красноватый, затем зеленый перед цветением концы большинства листьев становятся ярко-белыми, а затем приобретают малиново-красный оттенок. Однако следует помнить, что пестролистность более развита у экземпляров, растущих на солнце. У аргуты наоборот, лист более плотный, темно-зеленый, никакой варегатности не склонный. Однако это не делает ее менее привлекательной культурой. Аргута самая высокая из лиан Дальнего Востока. Высота ее достигает порядка 25 метров в высоту. Сама лоза настолько плотная, что в некоторых странах Восточной Азии в древности ее использовали вместо каната для подвесных мостов. Интересно, актинидия будет тем садоводом, кто считает растение бесполезным, если его нельзя съесть. Ну и если вы хотите удивить гостей необычной ягодой. Дело в том, что актинидия – это наш с вами вариант киви. Только лысого, маленького, но при этом очень вкусного киви. В свое время она привлекла внимание Мичурина. В этой культуре он пророчил будущее. Вот его цитата. Можно с уверенностью сказать, что в будущем актинидия у нас займет одно из перворазрядных мест в числе плодовых растений нашего края, способных по качеству своих плодов совершенно вытеснить виноград, не только его заменить во всех видах употребления, но и далеко превосходя его по качеству своих плодов. Однако, однако только в конце 1999 года актинидия получила официальное признание в нашей стране как плодово-ягодная культура. Но даже несмотря на это, думаю, мы не скоро увидим плоды актинидии на прилавках магазинов. Связано это с тем, что плоды созревают постепенно и плохо хранятся. А вот в качестве экзотического плода у себя на участке выращивать ее можно. Ягода приятна на вкус и обладает тонизирующими лечебными свойствами. Если вы хотите выращивать актинидию в качестве плодовой ягодной культуры, то нам понадобится как минимум 7 растений. 5 девочек и 2 мальчика. Да-да, все актинидии являются двухдомными растениями. Есть, конечно, самые, э, самоопыляющие сорта, но их немного, и они достаточно редки. Но даже если вам повезло, и вы купили такое растение, все равно для лучшего урожая 3-4 экземпляра было бы оптимально. Как отличить мальчика от девочки? Увы, это не так просто. Вот посмотрите, так выглядит цветок на мужском экземпляре. А это женский. Ну и последнее. Думаю, многие из вас слышали про непростые отношения между актинидией и катами. Слышала и я, но практически не наблюдала. Коты на участках были, но особого внимания они актинидии не уделяли. Ничуть не больше, чем любому другому растению. Пока в этом году не произошел достаточно курьезный случай. Кто часто бывает у нас в садовом центре, знает наших рыжих котов. И видели большие лианы, растущие за дома. Это актинидия аргута. Посажена она была 6-7 лет тому назад. И за все это время никто из котов не проявлял к актинидии никакого внимания. Пока в этом году мы не решили перекрасить дом. Естественно, за эти годы Лиана разрослась, достигла немаленьких размеров. И чтобы ее снять, ребятам пришлось потрудиться. Но каково было наше удивление, когда на следующий день мы вышли на работу, и наши коты сидели на актиниде, катались по земле терлись о стебли растения, в общем, вели себя не совсем адекватно. Оказалось все просто – актинидия вырабатывает те же феромоны, что и Валеренко. Когда ребята снимали лиану, некоторые веточки надломились, что не могло не привлечь наших котов. Чтобы ваши коты не портили посадки, а соседские коты не сделали ваш участок местом своих вечеринок и пьянок, нужно соблюдать простые правила. Стричь актинидию нужно в период покоя до начала вегетации, и кустики необходимо замульчировать. При соблюдении этих несложных правил ваши коты останутся трезвыми, а актинидия целый. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся!